Привет, я Энни Мэджик и до того, как я начну свою новую рубрику и будет супер-мега-эпичное видео, которое вы просто обязаны досмотреть до конца Я просто обязана вам сказать, что магазин MyPets.ru выпустил наш Magic Family мерч В общем, ссылочку на MyPets я оставлю внизу, если вам будет интересно На моем канале Magic Family сегодня там вышел просто мега-эпичный влог с моим покемоном мечу. Я ходила с ней на прогулку на заброшку на озеро, она опять упала в речку Мы видели ежика, мы ехали на машине, что там только не произошло Короче, обязательно посмотрите тот влог Я знаю, что вы очень любите смешилки и недавно я вас спросила, что вы любите больше, смешное или страшное. И очень многие сказали страшное. А еще очень многие меня просили снять просто страшилку. И так как я стараюсь сделать для вас реально годный, классный контент, чтобы вам нравилось, я решила попробовать и назвать эту рубрику «Страшные ужастики. Страшастики». Собираем очень много лайков, хотя бы 50 тысяч, и тогда я эту рубрику оставлю и буду снимать следующий страшастик. Я думаю, вам будет ужасно страшно. Начались летние каникулы. Многие гуляют со своими друзьями но уми уме было друзей. Она больше любила читать, рисовать и одноклассники не особо были к ней дружелюбны. Мия планировала провести каникулы дома, но родители Мии всегда были очень заняты на работе. Они никогда не бывали с ней на море и в этот раз у них даже не было денег, чтобы отправить Мию в летний лагерь. Поэтому все лето они собирались работать. Мия пыталась объяснять, что она уже не маленькая и сможет о себе позаботиться, но родители были категорически против и решили отправить ее в деревню к бабушке, с которой она никогда не виделась. Папа решил посадить дочку на автобус и дал ей записку. Пап, почему нельзя просто позвонить? Доченька, Мия, дорогая, у бабушки нет телефона. Ясно. В общем, когда высадишься на остановке в ближайшем городке, слови машину до деревни. Там люди хорошие, они подвезут тебя. Недалеко от бабушкиного дома есть старое озеро, в честь которого и назвали эту деревню. Тебе понравится. Когда Мия добралась, она попала в место, где не было абсолютно ничего. Было очень грустно и тяжело на душе, но ничего не оставалось, как ловить машину. Откуда-то из травы доносились странные звуки. Многие проезжали мимо. Да уж хорошие люди, подумала Мия. Но вот одна машина остановилась, и Мия сказала, что ей нужно до деревни старое озеро Водитель неохотно согласился, и они поехали Ехали очень долго, ни одного дома, ни одного здания, ни одного человека по пути, ни одной живой души Только гул и пустота, водитель всю дорогу молчал А потом высадил Мию прямо посередине дороги, перед деревом, которое росло из асфальта, как будто там была какая-то граница И сказал Я туда не поеду, иди пешком, тут пара километров только лучше держись подальше от леса. Он тут же закрыл окно и уехал, как будто куда-то торопился. Мия очень расстроилась, но ничего не смогла ответить, и ей оставалось только идти пешком. Вокруг было странно тихо и пусто, и изредка доносились из леса какие-то незнакомые звуки. Она уже давно прошла пару километров, но ни озера, ни деревни не было видно. Ми все время казалось, что на нее кто-то смотрит, будто кто-то следит за ней. Она устала идти, остановилась передохнуть и вдруг увидела странного человека вдалеке. Она окликнула его. «Стойте!» «Не подскажите, как мне дойти до деревни Старое Озеро?» Он скрывал свое лицо за капюшоном, указывая рукой в лес. «Через лес намного короче, скорость темнеет, по дороге не успеешь». Мия посмотрела на лес. Он выглядел жутким и манящим одновременно. Но оттуда доносились какие-то абсолютно незнакомые звуки. Потом она повернулась на человека, но его уже нигде не было. Он как будто куда-то испарился. И Мия снова осталась одна в этом жутком незнакомом. Вместе. Лес шумел и пугал, она боялась и сомневалась, оттуда доносились странные звуки. Но Мия решила, что всяко лучше пойти через лес, чем ночевать на улице. Никакой толком тропинки в лесу не было, но было видно, что есть места, по которым явно ходят, и Мия шла по ним. Ощущение, что кто-то или что-то рядом есть, не оставляло Мию. Она боялась, но виду не подавала, ведь хотела быть очень смелой. Но чем глубже и глубже в лес она заходила, тем становилось ей все страшнее и страшнее. Что-то заставляло ее идти дальше, но она не понимала, что... Чувство, что кто-то смотрит на нее, стало постоянным. Она ощущала нечто жуткое рядом. Вокруг раздавались странные звуки. Где-то иногда ломалась ветка. Слышались шаги, голоса, смех, мелькали тени. Она останавливалась и смотрела по сторонам, прислушивалась, но все напрасно. В какой-то момент Мия поняла, что заблудилась и совсем не знает, куда теперь идти. Да блин! Она попробовала снова возвращаться на дорогу, но лес уже изменился. Мия практически хотела заплакать от отчаяния, как увидела что-то странное вдалеке. Как будто какая-то аллея, и она манила ее. Она решила посмотреть. Она прошла немного по ней, и ей стало очень интересно и одновременно страшно. Ощущение, что кто-то рядом росло. Нечто непонятное заставляло ее идти туда. Она увидела красивый папоротник и ненадолго остановилась, чтобы сделать фото для своего будущего рисунка. Мия достала фотоаппарат. увидела тень и услышала <Стурно> никогда не видела такого ужаса. Что это было? Кто это? Она решила все снимать на камеру. Если со мной что-то случится, люди обнаружат эти записи. Больше не было сил бежать, но вдруг снова этот звук. Она бежала очень долго, и наконец в зарослях она увидела тропинку. Ей показалось, она оторвалась от слежки. Где-то в душе Мия обрадовалась. Она подумала, что наконец добралась до дома бабушки. И правда, она увидела в зарослях старый дом. Она подошла к дому и стала его рассматривать». Но, кажется, он был разрушен. Дом был такой низкий, будто там жили очень маленькие люди. Вряд ли это бабушкин дом, подумала Мия. Но все-таки решила заглянуть внутрь. Внутри были остатки чьей-то жизни. Было очень жутко и пахло воском. Обои оторваны. В воздухе летает странная белая пыль. Но в доме не одна комната, а целых три. Если что, буду ночевать тут как белый порошок летела наверх. крыша и чердак были разрушены в углу была полка с расколотой иконой а в третьей комнате что это? Много свечей было перед входом внутрь. 16 белых свечей горели на досках. И 4 цветных у какой-то рамки с детским рисунком. Семья на рисунке была не совсем обычная. Одна большая свеча горела на толстой старой книге, рядом с которой лежала железная шкатулка. По 4 свечки стояли на окнах, словно защищали все возможные входы в комнату. Мия подняла детскую шапочку и вошла внутрь. Пока она снимала комнату, она вспомнила про записку для бабушки. Вдруг в этой записке есть какая-то информация? Но вместо записки она достала пустой белый лист. Такого не может быть! Что здесь происходит? Нет, такого не может быть. Мии ничего не оставалось, как разглядеть все, что здесь есть, и в том числе рисунок. Она открыла фоторамку, но тут увидела в груди досок игрушку. Это была старая детская игрушка собачки, похожая на шапочку. Она подумала, видимо, тут было двое детей, как на рисунке. Она открыла рамку и увидела, что рисунок продолжается. Лица родителей и детей были искаженные и грустные. Вокруг был лес, озеро, солнце, облака и два дома. А за руки детей держали другие черные длинные Руки. Возможно, это и есть Слендермен. Но кто эти маленькие белые лысые существа, которые тоже держат за руку женщину в белом платье с черными волосами? И что это за существо? Мия хотела разглядеть и книгу, но услышала стук. Потом пение. Она торопилась и хотела успеть открыть шкатулку, но книга, которую она уронила, открылась и в ней была Надпись. Я отсюда ищи церковь на Старом озере. Она попыталась открыть замок на шкатулке, чтобы узнать, что внутри, но не смогла, и решила взять ее с собой. Здесь ей оставаться было нельзя, нужно было бежать и искать церковь на Старом озере, но вдруг в окне она снова увидела эту женщину. Она бросилась бежать, выбежала из дома и побежала по траве, но тут перед ней возникла она. Мия повернулась обратно, но там тоже была она. Голос звучал в голове Мии, она никак не могла убежать. И вот она случайно выбежала на дорогу. И там тоже она. Что мне делать? Что делать? Что делать? Звучало в ее голове. Она споткнулась, и ей так захотелось домой. Она начала плакать, но тут перед собой она увидела. Старое озеро. Уже начинало темнеть, и она подумала спрятаться в трубе, но вдруг оттуда снова донеслись эти жуткие звуки. Она испугалась, обернулась и увидела церковь. Из последних сил Мия бежала к церкви, в которой, как она подумала, нужно спрятаться, но ворота и калитки были заперты. Она думала, как бы ей перелезть, увидела какую-то табличку с историей места, а на табличке было фото. Старообрядческой церкви, и она решила, что ей нужно бежать именно туда, а не в новую церковь, тем более, что она была прямо недалеко. А может быть, эта семья Слендер заманивает в лес детей и людей, чтобы убить? И в том домике жили те, кто спаслись. Они оставили мне это послание специально и убежали сюда. Сейчас я их встречу и мы спасемся, обязательно спасемся. Она вошла внутрь, продолжая на всякий случай снимать, но внутри никого не было, ни единой души. Что же делать? «Куда мне бежать?» Вдруг мне и показался шорох, но ничего. А потом снова наступил ужас. Мия очнулась, огляделась по сторонам, подумала и обрадовалась, что все это был просто ужасный кошмар. И, скорее всего, она очень устала идти по лесу и уснула в ближайшем здании, когда хотела передохнуть. Но почему она не помнит этого, а помнит только страшный сон? Блин. И тут Мия снова услышала. Это Я надеюсь, вам было ужасно страшно, ребята, и как вы могли видеть по количеству мест, персонажей и вообще всего того, что происходило, я очень старалась сделать для вас реально крутую страшилку, годный контент, такой вот короткий фильм ужасов. Так что, надеюсь на ваше большое количество лайков, поддержку, и если вам понравится, рубрика станет постоянной. И переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах, и увидимся скоро, пока!